В прошлый раз я показал вам, что двойники Путина не исполняют обязанности Президента Российской Федерации, а именно играют его роль. Дуракам, в общем-то, разницы и особо нет. Показали картинку в телевизоре – они счастливы. А у Президента есть, в общем-то, свои обязанности и он должен принимать решения ему по должности перечисленные в статьях Конституции с 80 по 93 перечисленные. Так президент России не ставит подписи ни под федеральными конституционными законами, которые принимает Дума и обязывает его 84 и 107 статья Конституции, не служит, что стало притчем выязываться, гарантом. Конституции, не защищает Конституцию от ее попрания и наплевательски относятся к правам и свободам человека. Это права, изложенные во второй главе Конституции. А также недавно на пресс-конференции случай со ш... свежим шрамом на шее нам показал, что доказал лишний раз, что этих артистов профессии э, Путина э, в распоряжении э, преступного режима кремля несколько есть когда одному делали операцию на горле другие исполняли роль пели и плясали на телеэкранах дорогих россиян 20 ноября сего года дьякон кураев сличив репортажи с этим как бы путиным, когда к тому приезжал патриарх и что-то докладывал, обратил внимание, что все эти шоу происходят не в кабинетах президента, а в очень похожих на кабинеты декорациях кабинетов. То есть съемочная площадка, интересное наблюдение. А в первых числах декабря средства массовой информации, которые еще остались в России, вроде проект Медиа, подхватили эту идею и широко разнесли, сличив петли на дверях, сличив местоположение похожего на розетки предмета на стене и пришли к выводу, что Путин разные места посещает разные кабинеты, мечется между кабинетами. А зачем ему это нужно? Гораздо проще и на поверхности лежит другое объяснение, что за каждым артистом Путиным закреплена своя съемочная площадка. И как ни старались декорации этой съемочной площадки сделать похожими, но отличия все-таки есть. А ведь смотрите, эти артисты профессии Путин, соблазнившиеся большими деньгами, а это мелкие людишки, твари, им на государственные дела наплевать, они за копейку удавятся, но рисковать своей драгоценной шкуркой они не собираются, и потому Какие бы то ни было действия, которые могут подпасть по 278-ю статье Уголовного кодекса, наказание по которой от 12 до 20 лет, они исполнять боятся. Подписи под документами не ставят, в кабинеты президента Российской Федерации не ходят. А в съемках, тем более в декорациях участвовать это легко. Вот представьте, например, какому-то министру сказали, что даже если этот министр знает о наличии двойников, Сказали, ваш отчет очень понравился Владимир Владимирович, он его высоко оценил. Но поскольку он занят, вы же знаете, насколько он занят. Тут стерхом надо дорогу показать. А если лето, то амфоры ждут. Надо в теле новостях что-то сказать. Вы посидите, расскажите, а известный вам артист напротив посидит и покивает очень умно. Одобрительное что-то скажет. Ну вот, какой-нибудь министр Мурашко идет докладывает о успехах и победах в борьбе с коронавирусом. Нет да нет, эти артисты проговариваются иногда, что телевизор они смотрят редко, а в интернете работать вообще не работают. Заняты якобы важными такими делами, что им некогда знать проблемы и беды России. На самом деле они прикидываются дурачками, якобы они не знают о существовании других двойников Путина, не знают о такой проблеме, о которой миллионы людей говорят. Это все попытки уйти от ответственности по 278 статье Уголовного кодекса. Точно такими же дурачками прикидываются и те 450 тушек депутатов Государственной Думы, которые отказываются выносить на высокую трибуну, на знание широкой общественности факт наличия двойников президента Путина и факт отсутствия оригинала президента Путина, которого избирали люди президентом. И часть людей хотела видеть, и по крайней мере это входит в основы конституционного строя. По 11 статье Конституции государственная власть осуществляет в Российской Федерации президент, федеральное собрание, суды и правительство, президент, не двойники. Если вы не написали еще заявление э, депутатам Государственной Думы, что вы знаете о наличии такой проблемы, то вы можете сделать это еще, взяв материалы, которые находятся в описании к этому ролику, и своими словами, либо моим текстом, направить обычной почтой, заказным письмом, либо через электронную приемную понравившимся вам депутатам Государственной Думы и потребовать от них разобраться с этим особо опасным преступлением против всего государства Российской Федерации и всех граждан ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой сведения о том, что для Владимира Путина обустроили два одинаковых кабинета в подмосковном Огарево и в сочинской резиденции «Бачаров-Ручей» которые, по данным СМИ, были сделаны специально для конспирации. На при тщательном сравнении фотографий с дистанционных совещаний главы государства становится понятно, что в практически идентичных кабинетах президента все-таки есть отличия. Это может означать, что Путин работает в разных местах, хотя его пресс-служба утверждает, что он находится в Москве. А зачем настоящему президенту иметь одинаковые, похожие кабинеты? Кого он прячется? Чего он скрывается? Объяснение на поверхности и простое, и понятное лежит в объяснении факта существования двойников Путина, каждому из которых нужна своя декорация. Ведь вспомните, как вскрылись аферы с доярками, которые окружают дорогого Владимира владимировича с металлургами с рабочими уралвагонзавода которых которые на поверку оказались артистами переодетыми которых также возил за собой артист этот профессии путина чтобы сниматься в пропагандистских шоу это вскрылось еще в начале где-то 11 двенадцатый год или чуть позже но чем возить на разные мероприятия, гонять самолеты, утруждать уважаемых людей выходом в поля? Не проще ли все это снимать постановочным образом с теми же самыми артистами, пусть и в декорациях, похожих на кабинеты Путина, прямо в съемочных павильонах? Почему, если это можно американцам летать на Луну в съемочных павильонах Голливуда? Почему режиму Кремля нельзя якобы руководить страной тоже со съемочной площадки и двойниками артистами профессии Путина?